Приветствую вас друзья, сейчас я вам расскажу, как же активировать промокоды в PUBG NewState. Всего их два. Первый называется «Запуск NewState», второй называется «VK NewState». Итак, первое, что мы делаем, это переходим во вкладку «События». Затем ищем вкладку «Промокод». И переходим на новую страничку, где можно активировать сам купон. В первой графе большими буквами вводим промокод. Во второй графе вводим ID учетной записи. Для того, чтобы узнать его, переходим в настройки. Выбираем основные и сразу видим здесь ID учетной записи. Его можно скопировать, просто нажав сюда. Вставляем его во вторую графу, далее нажимаем «Активировать». Через некоторое время вам на почту придет два письма с тремя куриными медалями в каждом, которые вы можете потратить на открытие кейсов.